У человека, как вы, наверное, знаете, много у вас в ЭКОНЕТ об этом рассказывают, мозг такой триединый. И есть трептильная часть мозга, там, где у нас живут инстинкты. И инстинкты есть у даже самых недоразвитых животных. У нас есть лимбическая система, которая отвечает за эмоциональный интеллект, за эмоции. И у животных более высокого порядка эмоциональный интеллект тоже есть. А есть нейрокортекс. И неокортекс. И эта часть есть только у человека. То есть это я сейчас говорю такие вещи, которые многие знают, но так немножко систематизирую. И по сути, если говорить про навыки, которые человек в жизни приобретает, то у нас есть инстинкты, опять рептильный мозг, там, где мы думаем о выживании, о пропитании, о сне, о сексе. Ну вот мы прям на самом низком уровне животным находимся. У нас есть эмоциональные навыки, да, навыки эмоционального интеллекта. Когда мы уже понемножечку из этого состояния такого выживания, гонки выходим мы начинаем стараться общаться с другими людьми, понимать других людей, чувствовать себя каким-то образом, а не только жить в гонке таких инстинктов. И следующий уровень человеческий. Когда мы все-таки можем осознавать то, что мы делаем, мы можем выбирать, мы можем сотворять что-то новое, мы можем действительно очень осознанно кооперироваться с другими людьми и создавать сообщество. И вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это навыки. Это абсолютно человеческие эволюционные навыки. И мы о них раньше не говорили, но сейчас хочется об этом сказать как о главных навыках 2022 года и далее. Если вы заметили, сейчас даже Facebook стал мета. Ага, кстати, да. Да. И сейчас в таких очень интересных психологических лабораториях мы создаем метамиры, мы говорим о том, как вообще человеку дальше эволюционировать, расти, развиваться. И все это про мета. И эти мета, они пропитывают всю нашу психологию, все наши с вами блоги. Первый самый главный навык ⁇ это осознанность. И вот как, например, осознанность может помогать нам в отношениях. Ну, с одной стороны, да зачем нам там осознанность на автопилоте, вроде не на инстинктах, по форме человека выбрали. Да, женщина выбрала а мужчину по ощущению, что он ее защитит, денег ей даст, там поможет ей с тем, что она ребенка родит. Мужчина выбрал женщину по определенным окружностям, потому что она... Много детей ему принесет здоровых. И вроде бы дальше живите и живите. На уровне эмоционального интеллекта вроде бы как-то, вот они друг друга выбрали на инстинктах, вроде бы как-то коммуницировать научились, вроде бы какая-то кооперация произошла. И люди, когда на уровне инстинктов и на уровне эмоционального интеллекта друг с другом начинают сочетаться и общаться, мы с вами получаем... Как результат ту самую созависимость, о которой мы говорим, очень много. Да, мы получаем эти страдательные песни «Я без тебя жить не могу», там «Ты звезда у меня во лбу». Мы получаем огромное количество проблем между людьми, когда негативные эмоции чаще в парах появляются, нежели позитивные. Потому что и один, и другой человек на уровне развития только эволюционном, когда мы дошли до уровня эмоционального интеллекта и даже его не прошли, ведет себя как как маленький капризный ребенок. Можно прям вспомнить, представить себе трех-четырехлетнего ребенка, который вот Ну вот хочу, как я хочу и именно сейчас. И многие люди действительно в отношениях находятся в такой позиции. Постепенно Люди понимают, что это тяжелая позиция, что так, конечно, бороться друг с другом неприятно. И начинают переходить на следующий уровень, который еще не является метауровнем, пытаются найти какие-то опоры, придумать какие-то правила. И тогда у нас создаются стереотипы. Мужчина должен вести себя вот так, и дальше у нас список. Женщина должна себя вести вот так, и дальше у нас список. Есть правило, что такое правильный мужчина, есть правило, что такое правильная женщина. И вроде бы кажется, что это даст опору, вроде бы кажется, что это даст возможность быть счастливыми. Но опять, даже создав такие правильные, стерильные отношения, где мужчина мужественный, зарабатывает деньги, жена правильная домохозяйка, сидит дома, воспитывает детей, радуется мужу, поддерживает его. Мы почему-то получаем измены. Мы почему-то получаем зависимости, мы почему-то получаем проблемы, мы почему-то получаем неудовлетворенность. И это ведь парадокс, что даже правила не дают возможности каким-то образом удовлетворить свое, свое вот это вот желание любви, желание хороших отношений. И люди сталкиваются с тем, что она осознанность, она прям жизненно необходима становится.